Только лишь первой легенды, которая, вот смотрите, дело в том, что, вот, допустим, возьмем тот же Шумеро-Акадский пантеон, ведь парадоксально он раскрылся для нас снова только в XIX веке. Ему тысяч лет. И начиная за 4000 лет до Рождества Христова, он практически пришел в забвение. А когда Яхвов пришел к власти, он вавилонскую традицию просто снес с лица земли, как бы сравняв этот город с землей, как бы в отместку за то, что они в свое время сравняли с землей храм Соломона. То есть у них такая взаимная перепалка. И этот культ был похоронен в песках Ирана абсолютно. И только лишь в XIX веке он опять всплыл, причем всплыл в таком количестве этих кренописных табличек с легендами, сейчас просто отгружается камазами их вырывает из земли. Давайте задумаемся, а не напрасно ли это? Почему до XIX века культ молчал? И опа, появился, расцвел. А потому что до XIX века у него не было прав, то есть он потерял права и он оказался замороженным по, по закону и по договору, со всеми богами, он был бы на И только лишь и его вот этот девять лет парализованного культа, как сказано это например, в греческих мифах, Бог, который солгал, обязан выпить воды из реки стикс и 9 лет он должен был лежать парализованный. 9 лет для богов это как раз и есть в общем-то несколько тысячелетий. Да? И вот эта парализация у него закончилась, и он проявился. То есть он опять получил свое право. И легенды рванули в этот мир. А так до сих пор их просто не было. Не легенда о Гильгамеше, ни Энума которые сейчас просто вот с сулупой разбирают шумерологи, да, потрясаясь, насколько Ветхий Завет просто стырен с шумира акадской традиции, оказывается. А вот не надо было Яхва, Яхва выторговала себе это право что эта информация не всплывет до определенного момента, и Ветхий Завет будет всегда считаться самым уникальным первоисточником. И вот в XIX веке это дело закончилось. И взяли и проявили все это на свет Божий. Не случайность. Не случайность. И сейчас же мироакадский пантеон занимает такое количество в информационном пространстве, просто навртвывают пущины. Значит, соответственно, информация появилась. А раз информация появилась, значит и боги получили свое. Опять здесь проявляться, опять формировать культ, опять формировать эгрегоры и свою на самое главное. Эгрегор существует не сам по себе, вот я тут такой, да, сейчас буду подъедать живых, а транслировать свои идеи. А какую идею нес себе шумеро Акадский пантеон? Да простейшую идею, человек раб бога. Это они придумали, человек создан богом для того, чтобы богов, богов кормить и богам помогать что, собственно говоря, и вобрал в себя Яхвы, формируя свой собственный культ. Но помимо этого у них сформировано еще огромнейшее количество алгоритмов, в том числе алгоритмов победы, и достижения результата. И сейчас они получили второй шанс реализовать эти алгоритмы победы еще раз. Поэтому, что вы думаете, вот это вот в Иране сейчас и в Сирии напрасно, что ли, они взрывают, иГиловцы музей и артефакты, которые несут в себе эту информацию, о чем, собственно говоря, шла речь. Когда в Египте была эта цветная или какая-то там революция, да, и боевики заходили в каирские музеи, они же не тупо громили все подряд. Сначала там шли некие люди в темных одеждах и выборочно тыкали пальчиком на артефакты, которые надо изъять, а только потом все громить. В интернете об этом есть информация, это не тайна все написано И вот когда эта информация докопается, мы еще поднимем еще один пласт абсолютно допотопной информации. Абсолютно потопной информации, потому что потоп случился тоже не просто так. потопной информации, которая раскроет нам первопричины присутствия здесь богов. Значит, По шумеру Акадскому пантеону можете читайте первоисточники, можете, конечно, для смеха ради почитать Сичина, вот, но это чисто смехаради. Идею его оставьте в сторону, он просто своими словами описывает непосредственно сами мифы. Да? Вот. Но выводы, которые делают, делает, к сожалению, совершенно неправильные. Но мифы интересны. мифы интересны. В большей степени я рекомендую вам читать интересных шумеров. В моей библиотеке, на моем сайте, не напрасно библиотека разнесена по разделам магические ключи в, в такой-то мифе, в таком-то пантеоне, да, в таком-то культе, в, таком в такой-то системе. Потому что это не ради красного словца, это действительно есть магические ключи